23 февраля в Амросиевском центре реабилитации прошел концерт, организованный Центром медиапроектов Звезда. Поздравить пациентов с Днем Защитника Отечества в АРЦ приехали вокалистка Мария Тройник и Донбасский поэт Владимир Скопцов. Они исполнили для бывших военнослужащих тематические композиции. Я поздравила с Днем Защитника Отечества бойцов-военнослужащих, которые проходят лечение в АРЦ. Для них я исполнила три композиции «Кукушка на передовой», «Родина». Завыть своими, завыть странами, закрыто имя, лишь воздухно. Судьбы случился бараний рок, кто мог скрутиться, а он не смог не врывец. 23 февраля – это День защитника Отечества. Я дал присягу и ей не изменил за свои 62 года жизни. Я считаю, что мы все служим... России Я давал присягу Советскому Союзу, но это Советская Россия, так нас враги называли. Поэтому все русские люди и те, кто сейчас защищает нашу землю, нашу родину, для меня святые люди. Не больше, ни меньше, без всяких кавычек и снисхождений. Я считаю, что вот так и нужно показывать ситуацию, которая у нас происходит на Донбассе. Поэтому сегодня, в этот день, действительно святой, действительно с большой буквы день. Я с теми, кто защищает нашу родину, для меня это большая честь и самое лучшее времяпровождение этого дня, этого праздника. Руководство центра позаботилось о том, чтобы бойцам понравился праздник. Были накрыты столы, звучали искренние поздравления с праздником и хорошая музыка. От лица всех женщин я хочу поздравить наших мужчин с днем Защитника Отечества и пожелать нам, женщинам, чтобы ни одна мать не получила похоронку на своего сына, чтобы ни одна жена не стала вдовой, чтобы ни один дом не покрыла пелена скорби и горя о утрате сына, Отца, мужа. Дорогие мужчины, я вам желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и великих побед. Берегите себя. С праздником, с 23 февраля.